Если такой-то источник информации и сказал нам такую-то вещь, то значит, вероятно, такие-то люди действовали в субъекты, да, вот как говорится, действующие лица исполнители, да, мы не знаем сейчас э, фамилии. Мы только знаем, может быть, только, да, мы еще установим, кто это кто. Но мы предполагаем, да, что такие-то действующие лица, исполнители, если это так, мы все время эту формулу используем, если то, вероятно, то. Так вот, если это так, то такие-то способы. Если это так, то такие-то следы, да? Потому что дальше начинается очень интересно. Кстати, заметили, это версия, а это по сути следствие вытекающие из версии. Это разработка версии. Получается, да? Кто-то замечал, может быть, из вас, так скверно в учебниках вообще, да, по поводу разработки. И когда говорят о планировании вообще, про версии иногда даже и молчат, а про разработку тем более. Так нету никакого дурацкого плана и не должно быть. Это только план проверки версии. Это и есть расследование. Да? Это реализация плана проверки версий. Вот кто, если не согласен, вы Так вот, если это такие люди, то такие способы. если такие-то способы, то такие-то следы. Опять! Это будут люди, документы, предметы, да? И микрочастицы. Я говорю, иные. Теперь дальше начинается. Если такие следы есть, то какие? Обстоятельства надо остановить, исходя из этой версии. Да? Вот документ такой-то, вот такие вопросы. Да, это вот предмет такой-то, такие вопросы, этот человек такой-то, лицо такое-то, да, вот такие вопросы. Логично? Причем, смотрите, именно так. Вот если то должно быть напротив. Вот эта логика мы называем горизонтальная логика. Вот так, да? Горизонтальная логика. И, и когда вот ребята наши сидят и пустят. И очень за замечательно проверять эту работу. Если такой вопрос, то может ли этот источник, этот след решить этот вопрос? Мало ли какие вопросы мы ну, интересны можем задать? Например, кто убил? Здравствуйте! Ну так извини, напиши против этого хорошего вопроса, то, с помощью чего можно решить. Если же ты ни этого не знаешь, так преждевременно оставить вопрос. Это да? Так вот. Это называется такая еще э, так называемая обратная связь. То есть, если ты вопрос такой поставил, посмотри, пожалуйста, может ли этот источник ответить на этот вопрос, этот след, да? Если это так, посмотри, после этого способа, да, э, способа совершения есть, оста остается этот вот источник или нет? Должен быть нет. А если это так, то это лицо использовал этот способ. Видите как? То есть, вот эта вот логика, да, э горизонтальная, как мы называем, да? И дальше, дальше начинается наше действие. Если такой-то вопрос, то какие-то действия надо совершить? Наши. И теперь внимательно. Вот ты кто? Ты опер? Нет, вообще. Первый след? Так пиши. Пиши, да, осмотр, не здесь в смысле, а статья шестая закона Барды, да, осмотр, наблюдение, запросы, банки, да, наших криминалистических банки, данные, и так далее, и так далее. Если же речь идет, вдруг источник информации у нас появился, например, ревизия, да, акт ревизии, акт инвентаризации, и мы возбудили дело, тогда, может быть, надо уже следственное действие писать, правда? Любые, и допрос, не опрос, а допрос, и так далее, да, то есть процессуальные вещи, почему нет? Главное во всем этом, что мы доезжаем до наших действий, обоснованно, да, вот обоснованно, и ты всегда, получается, сам себя контролируешь, как ты думаешь, да? это называется репортаж из старых головного мозга. Тут мы так смеемся, да? То есть ты сам думаешь и видишь свои мысли, и сам же управляешь этой мыслью, это рефлексия, да? Это высокий уровень технологии, да? Вначале тяжело идет. Вот это. Вообще, народ... Ой, Нет. не могу и думать, ой, тяжело. И вот этих вещей очень мало получается, да? По идее, это должно быть вот э, источник и должно расти вот так, да? Ну, расширение, вот этот круг вопросов, да, это вот такая елка она расширяется, расширяется, да, а у некоторых это идет наоборот, да, то есть сужение ради Бога. На первых занятиях, на первых занятиях и спасибо на то, ты учишься, да, ты начинаешь, главное вот это, чтобы соблюдено было, да, вот это вот, если то, если то, без разрыва, что называется, этой логики. Если это соблюдено, то потом можно тихонечко начинать требовать, а чего вы так мало бесси по поводу лиц, да? по поводу способов, а по поводу следов, у вас мало. То есть мы начинаем их шу шу шу шурудить, чтобы они начитывались до прихода на, на, на, на практическое занятие. Прямо говорим, читай вот это, вот это, читай вот это, чтобы ты пришел немножко наполненный, да? чтобы было чем мыслить. Знаете, да, не только логика, но еще и информация должна быть. Да, Чем-то надо удумать А должна быть информация. Ну так вот, мы решили на кафедре, вот это уже давно идет. Э, я еще был заместителем начальника кафедры, наверное, в 1987 году. Вот сколько это началось. Э, мы это так нарабатываем, нарабатываем, на, у нас такие сюжеты. Вот, и мы, вот первое и часы пускаем, наши фоточасы. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Это, да? Это обязательно надо. Это психологически, знаете как, да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Потому что через 15 минут будет звонок. Вторая водная. Пишем из снова источник информации, да? Новое содержание. И так чтобы эта э, водная была, была связана, да? Она проходит развитие сюжета же, да? Если сначала грузчик, а потом, вот смотрите, у появился? Да, источники информации, помните, из что, а вот их застукали, вот целую неделю обсуждают тут на, складе, на, на, на базе, да, про эту связь. Так, ты, если не планировал вот этот опрос или беседу с этим товароведом, так ты тут сейчас напиши задним числом, что якобы ты это имел в виду. Это и есть обучение, да? Ты не имел в виду, а теперь имеешь в виду, да? И этот товаровед не просто так выпрыгнул. Да? он появился логически, да? Как источник информации. Вот эти вопросы, да, по поводу вот этих действий. Вот тут же да? да, с этим товароведом. Неважно фамилия, неважно не Вопрос именно в том, у кого что-то можно спросить на, том, на этом базе. У тебя есть кто-нибудь на этом базе? Есть. Товаровед? Так и напиши. И можно без фамилии. И неважно, Бесплатно надо делать и платно. Вы согласны, да? Так вот, и так примерно на два часа, то есть это одна пара, примерно 4-5 водных, это поначалу, да? Дальше мы начинаем увеличивать количество водных этих, да, большая история, она разворачивается, знаете, есть целый детектив там да? Он разворачивается, он видит сам, он вообще как бы заранее раскрыл загадку или не раскрыл, она, у него на глазах разворачивается эта вещь, да? Он сам участвует в расследовании, получается. Да, не сходя с места это информационное моделирование, да, это участие, это и есть по настоящему обучение. Так вот мы это делаем, стараемся делать. Ну, буквально даже скрин техники. Вот когда идет вопрос например, о использовании следов рук и прочее, прочее, мы уже это начинаем кувыркать, Вот это все, да? Это для нас вот эта логика железная. Верите или нет, я даже спрашиваю так: задом наперед скажите эту Зато, например, быстро, он начинает так, подождите, так, подождите, все. Ничего другого, если он скажет, кроме тройки. Потому что это должно быть в режиме автомата. Вот днем и ночью спроси, как это, это, эту структуру, он должен быстро, вот как, вот как фамилия, вот моя фамилия, вот так ты это должен знать. В режиме автопилота. Еще раз подчеркиваю. В режиме автомата, чтобы человек устал, не спал, но это вот живет. Более того, он забыл меня, забыл всю кафедру, будет работать и даже не вспомянет, кто ему это положил, этот алгоритм. Вы понимаете меня, да? Вот как человек, который пьяный, усталый, за рулем едет, блин, да? Едет вот в режиме автомата. Так это человек так примерно должен быть. Тем более это и оперативники даже эти там приглашают, наливают, а у него правильная база работает. Как у профессионала, да? Даже несмотря на усталость, несмотря на недосып, несмотря на вот чего-то там, злоупотребление. Работает в режиме автомата. Вот уровень должен быть автоматизма. Если человек не наработал это, считайте, что он не присвоил это все, вытрясется у него. Вот, пойдет на лестнице, споткнется и все, это. он будет пустой. Вот должно быть на уровне автомата. Теперь, я несколько слов, если есть вопросы, я э, готов ответить. Теперь несколько слов по поводу, ну скажем так, нашей концепции. Вот одна из вещей, которая сказала наш постулат. Да, Грессионное мышление. Как центральная, как основа. Хоть какая тема есть. Любая тема. Это все равно должно присутствовать. Да? Как вот это, ну я не знаю, так вот чинаш вот все время должно быть. да. вот вот эта структура. Теперь по поводу других м, соображений наших. Значит, я уже э, с этого начинал. По поводу цели методики. Теперь по поводу структуры методики. Да, вот с их много это возник, целый там значит, раздел ваши, да, криминалистики, а вот структура, потому что вопрос не прост, это не, не, не, не, не шутейный вопрос, потому что то, что нам пишут, нам предлагают, это трех, так, трехздельное, трехступенное, да, первоначальное, последующее, заключительное, да извините, это что? Это пришивание пуговиц, это тоже три элемента, да, запуск космических кораблей, это тоже три элемента, да. Но ведь нам надо так это сделать, чтобы в этой структуре прослеживалось содержание, смысл, да, в этой структуре должен быть. И потому мы остановились, так на семи шагах. Семь шагов, семь элементов в любой структуре методики, да? Причем она не связана вот с процессом, в смысле, что вот с после возбуждения, там, до возбуждения. Ерунда. Мы, кстати, смотрите, как понимаем три вещи. Эти, расследование, раскрытие, например, и доказывание. Расследование. Ну что-то знает? Как мы понимаем? Расследование. Вот вы знаете, что такое расследование? Нет, не к сожалению, кто еще экономисты тут у нас? Я вот к чему. Ведь когда мы употребляем этот термин «расследование», надо же понимать, что за ним стоит. Некоторые готовы сказать, что это вообще предварительный след. Так ты называй предварительный след. Я же говорю «расследование». И мы четко и ясно обозначаем «расследование» — это следование по следам. Точка! Это не по бобам, не по гуще, не по звездам, не по каким-то Оставляем, да, мы идем по следам. По людям, по предметам, по документам. И только так, да, это и есть следование по следам. Мы материалисты. В конце концов, вот это идеальное, что есть в голове, это тоже ведь материальное, в этом смысле, да. Это же материальные процессы. Это же не химера какая-то совсем там происходит. Там же что-то, биохимия какая, но, но, но, но есть реальные процессы. Так вот. Следование по следам. Это и есть расследование. Все. И потом все расследователи. Вы внимательно слушаете, экономист. Все расследователи. И оперативник расследователь. И это доснователь расследователь. И следователь и расследователь. И прокурор и расследователь. И судья даже в конце концов. Это тоже расследователь. Если идут по следам, значит все. Да, Шерлок Холмс тоже расследователь. Любой детектив, сыщик любой, хоть какой структуры, да, если кто-то идет по следам, он и есть расследователь. Да? В известном смысле и охотник, который идет по следам, так он и тоже расследователь в этом смысле, да, следую по следам. Это метод, который исключает всякие божественные, всякие э, такие глупости, да, потому что только по следам можно идти, в которые мы будем превращать в доказательства. Да? И дальше мы говорим о раскрытии. Чего так они пишут? Чего так они нагородили на этот счет? Что такое раскрытие? Ну, кто не знает, что такое раскрытие? Ну, термин-то ведь используется. Раскрытие преступления. А что такое раскрытие? Говорят, вот тогда человек появился в деле, да? Живой. Вот позреваем, например, да? Вот это уже раскрытие произошло. Ну, глупости, договорились. Вот давайте глупости, да, и говорят, нет, еще рано, давайте обвинение предъявим, вот тогда раскрытие. Да, карточку оставляю. Договоримся, да? Порточку. Вот раскрытие. А вот еще говорят, давайте мы обвинительное заключение. Подождем. А еще говорят, не, давайте дождемся до решения суда. А еще да, давайте дождемся до, до решения суда, который вступил в законность глупости. Огромные глупости на этот счет. Ведь раскрытие это понимание смысла тех следов, по которым мы идем. И только... Мы следуем по следам, и мы понимаем, раскрываем их сущность, содержание этих следов. Да? Вот я про охотника сказал, он не просто идет по следам и говорит, что кажется, это зайчи. И дальше начинает въедаться, внедряться вот в этот объект, в эту вот следовую картину, и говорит, это же заяц-русал, ему три года. Он пьющий и судимый, он хромой, и у нее спит, он, он вар, по этим следам, ну, как Дарсул Зала там, не знаю, да, вот, э, помните, есть такая книга какая-то, была такая книга, Ласенева, э, что ли, да, Дарсул Зала там, следопыт, да, так получается, мы все, не только следопыты, но мы еще все раскрыватели. Те, кто идут по следам и понимают этот смысл, значит, получается, мы все раскрыватели, да, в любой форме деятельности. Оперативно, дознаватель, следователь, всё равно, если ты идешь и понимаешь смысл этих следов. Вот когда спрашивают мне, между прочим меня, вот Александр, а вот вы видели метеорит? не знаю. Как это? Не знаю. Ну, видели? Не знаю. Может, я сто раз проходил мимо этого метеорита? Ну, там, по полям, по лугам шатался, грибы с не знаю, проходил мимо. И может не опознал этот вот, да, метеорит. Я не знаю, как он толко выглядит, он не кричит ведь, что вот я метеорит. А и мимо шел, и шел, и шел, и шел, да, и не знаю, потому видел или нет. Так и многие эти, не раскрывая в сути следов, да, проходят мимо. И многие вот следы, которые есть на месте происшествия, вот это, это, мы проходим мимо, не, не зная, как они выглядят, да, они же не кричат о себе. И вот я очень э, верю в то, что когда идет кто-то по следам, он должен понимать. Причем, смотрите, как Осязка. Если ты не понимаешь, ты не можешь идти. Да? А если идешь, ты должен понимать. Значит, получается, да, я сразу и расследователь, и сразу раскрыватель. А теперь дальше. Что такое доказывание? Ну вот есть в уголовном процессе эти вещи, да, доказывания, что собежание, проверка, оценка. Да? Глупости. Глупости. Это речь идет, конечно, о превращении следов доказательства, да, о превращении вот этой информации в то знание, которое называется публичным знанием, не только для себя, да, что я себе это понимаю, да, я знаю, кто убил. Извини. Докажи. Да? С чего мы начинаем? Докажи, пожалуйста, и не только себя и начальнику своему, и защитнику, и погору, и, конечно, судье, да, ты так это должен изложить, это свое знание о следах, информации, да? чтобы они стали доказательствами для всех, убедительными доказательствами, да? целая система доказательств должна быть. Кстати, мы так и говорим, мы так и говорим, что раз Доказывание это есть закономерность превращения следов в доказательство, да? И, мы даже так говорим, система должна доказать да? И, и, кстати, мы даже говорим, что наступает, когда система есть, предел доказывания. Проциалисты тоже плюются, говорят, что вы там придумали, криминалисты, да? Предел доказывания, и начинает свою там жвачку. Да, так ведь, вот, самый главный вопрос, а когда ты наступил-то предел -то, вот это, когда это система -то? Мы отвечаем на кафедре, четко ясно. А если пройдет суде? Все. Это и есть тот критерий, есть тот там предел, это и есть то, что вот, момент истины, да. Это проходит в суде. Обычно проходит. Ну, если ты не первое дело вообще ведешь, да, а если ты ни с кем еще не разговаривал, это возможно ошибка будет. да? Потому что не знаешь, система или не система. Доказано, не доказано, пройдет, не пройдет. Но если ты не первый год работаешь, если ты общаешься с, с опытными коллегами, э, они тебе скажут, ну, это не пройдет, это рухнет, это тебя сделает там защитник, это ерунду, ты на, на, насобирал, ты не, не, не убедил, не, не убедишь никого. Так вот получается, эта система доказательств во имя чего исследователи платят зарплату, дознавателю то же самое, да? а также и собственно и судья, который принимает решение, да? вот, вот, вот на базе собранных доказательств. Это и есть решение правового спора. Все, человек нарушил закон, спор человека с государством. И этот спор, конечно, вот все. И вот э за эти деньги платит налогоплательщик за решение вопроса, а для того, чтобы решить вопрос, нужны доказательства. Вот это и есть наша работа. Так вот, расследование, раскрытие, доказывание – это как трёхжильный провод, трёхвазный ток. И иду по следам, и понимаю суть, и эту суть превращаю в доказательство. А доказательство – это и есть то, что получено законным путем, то, что отвечает требованиям поверяемости, я так, слово такое у меня есть, да, и относимости. То есть то, что имеет отношение, и то, что возможно проверить всегда. Причем на любых стоях знаете, да, как э, стороны недовольны бывают, да, потом обжалы, потом еще куда-то там, вплоть до да, какого-то Страсбургского суда. Хотя это не входит в нашу судебную систему. Но вопрос в том, что всегда можно сомневаться во всем. Согласны, да? Сомневаться? Вот даже говорят, ну вот неправильно, вот справку затребовал, справку получил. Ну чем не сомневаться? А почему нет? Ну почему нет? Почему ты изначально считаешь, что в этой справке все, все достоверно, все замечательно, да? Ну так обманули же тебя. В этой справке ерунду написали, и, и в акты ревизии может быть, и да, просто купили сразу же. Как только пришли, да, мы получили ревизию. Пожалуйста, за стол. И все это начинается, да? И этим заканчивается, да? И, конечно, почему верить до всего-то? Ничему нельзя верить. Все должно проверяться, в том числе и справки. Даже элементарно по поводу судимости. Получили справку вот, на наш запрос. Извини. Если у тебя есть сомнения, проверяй. Достоверно. Он говорит, пять раз судим, а тебе раз написали. Ну и так далее. Так что... Все подвергается сомнению. И когда говорят, когда это доказательство вот, становится доказательством, друзья мои, оно выращивается, оно всегда выращивается. И, и я даже называю досудебные доказательства. И всегда версия существует, что они станут судебными. То есть будут признаны, признаны судом как судебные. А все до этого еще досудебное. Логично? Ой, как эти морщатся подсулисты, ой, Александр Иванович, ересь сплошная, ну какие досудебные, а как по-другому назвать-то? Почему ты называешь доказательства сразу? Досудебные, это наше предположение, что они станут таковыми. Реально? Вот сейчас так думать. Ведь надо дожить еще до суда, и на суде все еще разлетится в пух и в прах. прах. Все. Потому вот это и есть версия по поводу этих доказательств. Так, теперь я хотел на последнем остановиться, пожалуй, м -м, вещи. Я говорю о структуре, да? 7 элементов, 7 шагов, 7 стадий. Но! Смотрите, хитрость-то в чем. Снова у нас все связано с этим. Все вокруг, это танцует это печки. Вот готовить главное м -м, определиться вот с этим важным звеном. знаете. Ведь системный подход, что такое? Это определение того, что главное. А дальше все остальное обеспечивает. Я, например, в уголовном процессе вообще две функции выделяю, да? Доказывание принять решение. Все остальное, ребята, факультативно. Все остальное обеспечивает эти две функции. А там 14 функций, там даже воспитательные какие-то находят и прочее, да? А, ну ладно, так вот, по поводу семь шагов, да? Смотрите, что получается. Первый шаг – это выявление криминальной ситуации. И мы так называем – ВКС. Да. Что? Значит, выявление криминальной ситуации. Первое. Обнаружение первых признаков следов преступления. Хоть в каком виде, да, хоть в процессуальном виде, оперативном виде, неважно, главное, что мы с чего-то должны начинать. Ну, как к врачу приходим, доктор, вот у меня тут какой-то признак вот есть, понимаете, чёрт, честно, проходи месяц, я, может, отпилю потом ногу, или руку у тебе, у него один инструмент, пила валяется ржавая, и он пользуется, да, этим, он не может распознать этот признак пока, да, и дикается, потом саркома, когда там э, руки-ноги отпиливают? Гангрена. молодец. Мингрена. Вот, значит, выявление криминальной ситуации. Мы это так говорим. Это ножницы между тем, как должно быть и как есть. Вот, особенно вот в нашей сфере экономики, да? Вот как должно быть торговля, промышленность, вообще банки, нам не важно. Вот как должно быть, а как оно есть. Так вот, несоответствие, вот это расхождение, да, это ножницы между как должно быть и как есть. Это и есть криминальная ситуация, да. Еще неизвестно, будет ли преступление, не будет. Ну, кто знает, никто не знает. Но вот есть признаки отклонения. Вот как и, опять же, пациент. Вот доктор, что то у меня тут, да, еще неизвестно чего. Ну, чего-то есть неправильно, отклонение от нормы. Вот температура, отклонение, отклонение. Итак, ВГС выявление криминальной ситуации. Это первый шаг. Это первый шаг. То вообще с чего-то начинать надо. Вот он и есть, шаг первый. Второе. Это формирование исходной информации. Что делает врач-то, кстати говоря, по поводу того, что тут вот, что-то себе нехорошо показывать. Человек, куда посылает? Конечно. Ну, конечно, иди то, сдай, и это, сдай, и это. Мы тебя просветим, мы тебя прослушаем, мы тебя простукаем. Так и мы сейчас, когда получили эту самый первые признаки, да, мы начинаем искать все, что относится к этой, к этой, к этой проблеме, да, к этим нужницам. Да? Э, вот собираем признаки, да? мы назначаем визию, и ревизию инвентаризации, или мы начинаем от огурщика, э, слушай, э, Петь, ты это проследи, пожалуйста, вот послушай да, меня, обязательно это сделай, мы начинаем собирать, собирать, как можно больше информации по поводу этого, да? Это ведь проверочные действия, да, проверочные действия, которые сплошь, ну пришел человек, все, я сейчас дал пять тысяч долларов э, главе администрации. Ну, и чего? Ну как же пойдем арестовывать его? Нет, мы, играем. стоп, садись за стол, пиши. Чего писать? Объяснительный. Какую объяснительную он сейчас же спрячет? Вы что хотите, да, чтобы мы сейчас побежали арестовывать? Пиши. А что писать-то? Ну, напишите первое. Где вы деньги взяли? Да. Узнает об этих деньгах. Кому вы рассказывали об этих деньгах, да? Как вы познакомились с этой администрацией? По поводу чего вы эти деньги отдавали? давали? А как они выглядят? А в чем завел? И все, пишите, пишите, пишите, пишите. Ну, я же много написал. Еще пиши, еще пиши. Говорил жене про эти деньги? Пиши. Кто знает? Семья знает про эти деньги? А фирме-то где-то? Пиши, все пиши. Вот такую большую, огромную, объяснительную. Работу. А зачем? А мы проверять это будем. Да, мы и будем формировать исходную информацию. Не будем никакого ареста сейчас, никакого обыска. Если кто-то говорит по поводу того, что как же, конечно, надо сейчас же осматривать кабинет. Там, арест, да вы что? Да никак. Зачем же? Да? И мы же получим первым по шее. А вдруг это не так? А вдруг у него вообще жену не поделили? Ну, какую-то чудо там, да, или там чего-то совсем другое. Uh, это он так вот сейчас придумал, решил, да, мало ли там какие-то выборные кампании, да, ну сколько хочешь, да, теперь если мы что-то собрали, теперь надо же это дело продумать, проанализировать, мы называем криминалистический анализ исходной информации или просто криминалистический анализ информации. Причем мы это делаем опять по системе четко. Мы сейчас вот расчленяем, да? по поводу С, да? ситуация, способ, э, э, си, ситуация, да, субъект. субъект, ситуация, способ следить, да? Что-то собрали, и теперь мы раскладываем, а потом начинаем опять складывать, синтез, анализ, а потом синтез, да? и обычно не хватает чего-то. Например, мы хорошо знаем, кто, а не знаем, как, или, наоборот, знаем, как, а не знаем, кто, и тогда мы добавляем. А откуда добавляем-то? Откуда добавляем? Где тот магазин? Что на этом магазине написано, кстати? Вот на дверях магазина, что Чего написано? Откуда мы берем это недостающие-то фрагменты, а? Ну, опять же, крем характеристики, да? Зачем мы, кстати, изучаем механизм для того, чтобы использовать его, да? Так мы же раскладываем это на 4 и оттуда берем, потому что там мы тоже на 4 делили, да? И мы берем недостающие, что касается субъекта, недостающие, что касается способа. Кстати, я всегда говорю, способ совершения действий, да, не способ преступления. Это неправильно я считаю, да? когда говорят способ вкрашения. Ну, говорите. Ну, через форточку. Так это способ проникновения, а не способ раши, да? Потому что там все было, да? И, и способы поиска имущества, и по поводу реализации имущества. Это же способы совершения действий. А из этого складывается механика. Я считаюсь механиком. Главный механик. Так вот. Мы делим. Вы слышали такое... Фамилию Рекле. Я иногда шучу. Это такой француз. Похоже. Рекле. Французское имя такое, да? фамилия такая. На самом деле режем клеем. Да, режем клей. Так вот, мы сначала режем на четыре части, да, по системе 4S, да, а потом клеим. Опять же, по четыре элемента, да, складываем. Мы что делаем? А мы.. Построение версии, ну, значит, да? Построение версии. Следующий шаг. Смотрите, какая такая подробная, мыслительная работа должна происходить. Ну так работа такая у нас. Мыслительная. Ну только бегать ведь надо. Да? А еще и думать, сидеть, да, интеллектуальная вещь-то оказывается. Так вот, построение версии. Мы всегда говорим, что это пирамиды потому что мы строим версии и на вершину пирамиды сначала самые вероятные самые которые чаще всего встречаются да ну условно а, для да чего условно это дело такое было тут а, в Арзамасе 16 а, руки-ноги Рощеленко а, а, мальчик 9-летний да а, Какая версия на самом вершине пирамиды должна быть? На вершине пирамиды кто? Ближний круг! Я называю так, да, ближний круг! Это родители, это родственники! Как бы кто бы к этому не относился, что, ой-мой-мой, Александр Федорович, что такой, такое -то на родителей и так? Статистика, господа, такова, да? Мы же не про нормальные семьи-то говорим! Вот они такие! Они же такие! говорит, ну как же, ну что же, я говорю, ну если, например, по голове поленом, значит, она своего сына, да, огрела, а потом отнесла его в туалет, в это самое, на улице там, который туалет, и она в гребную эту яму, вш, куда еще живого бросила. Так, конечно же, это же не просто люди какие-то такие да, обычные. Вот такие люди, да, они так живут, у них вот укладывается такая схема. Кстати, по этому случаю замечательно. Он заказал свою невесту, ему трех, что ли, привезли из Дзержинска трех, и он вот это купил за четыре за бутылки водки. Купил. Ну вот, понимаете, там какие э, отношения, да, вот, э, так чего ж тут не поверить, что это может быть? Кстати, там интересные комбинации были, не хочется отвлекаться, да, ее надо было разрабатывать в камере, а оснований не было не было оснований. И тогда провокацию сделали э, не для записи. Самые, что называется, наиболее э, вероятностные вещи, да, что вот в лишний круг, вот что вот это, что вот тут потом, но главное, что на вершине самые, а потом поменьше, там 50%, а потом еще да, десятых. Э, частота встречаемости этой версии, да. Кстати, любопытно по поводу э, вот, э, этого убийства среднего трупа, про который сказал Азамас-16, да? А, совершенно у, у, удивительная ситуация. Человек приехал, э, наш выпускник, э, и говорит, Александр Федорович, не знаю, что, хоть рапорт подавай. Вот столько проверочного материала... Uh -huh. э, да, гора, и отрабатываем, отрабатываем людей, отрабатываем, и не и, и приезжает все время часть с утра. Ну как? Ну, где результаты? А мы все вот эти бумаги нарабатываем, нарабатываем. Вот правильно, вот правильно. Потому что вы сначала идете с вершины, да, проверяете. И вот в подошке это может быть вот ваша версия. Но до нее надо же дойти, перебирая это все. А раскрылась это вот, хотите, верьте, хотите, нет, случайно, да, или не случайно. Пришла женщина сказала этому Тимофею, а, я плохая дочь. Я, скорее всего, плохая а, а, дочь, потому что я хочу сказать про свою маму. Мой сын, а он учился учиться да, в том классе, который там, потерпевшийся, да, вот он тогда с ним подрался, и вот мой ребенок пожаловался бабушке моей маме, и бабушка сказала, я с ним разберусь. Так это было давно, ведь э, это драка, это какая драка, девятилетняя, потому что потолкались, да, и вот и не то что на ножах или как еще, да. Так эта женщина пришла. Она знала, наверное, про свою мать больше, чем другие. И, конечно, пошли к ней. Хотя проходили ее, квартиру жила недалеко от школы. Так эта бабушка ей 67, эта бабушка целый год почти выслеживала, когда этот мальчик поездил в школу со сникерсом. Мальчик, хочешь сникерса? Да. Хочешь еще? Да! зайдем И туристическим топориком вот э, это сделал, да? Так, э, конечно, кто-то там зубы заговаривал пока в кухне, а там смотрели э, комнаты, двухкомнатная ну, квартира в э, химии, да? Везде кровь. Кровь, кровь. Тут. Это кричит, да? Это химия. Следы кричат. Да! Это кровь, это кровь. Хотя все застирано вроде, да? Но кровь довольно долго держится, реагирует на это вещество. Так вот! Я спрашиваю Тимофея, почему она пришла к тебе? Да, нет. Ты мне должен сказать, почему она пришла к тебе. Вот. Ну вот это же важно. А, нет, для криминалиста это особо важно. Почему этот человек пришел и сказал? Вот в чем вопрос? В чем корень-то, да? Он начал говорить, Александр Владимирович, наверное, с года за два до этого у нее была краша в квартире, да? И мы приехали, и как-то так вот, я не знаю, говорит, удачно как-то вышло, ну, вообще приятная женщина, вот, и что-то даже такое у нас так проскочило, даже в головах не знаю. Ну, что-то такое, говорит, мне она так понравилась, там да? Но главное, что удачно все, и нашли это воришку, и все изъяли у него, и все вернули, и, и вот она пришла, пометуя об этом вот хорошем ну, вот, случае, да, что в нее вот в свое время-то и сказала про свою мать. Кстати, если у кого-то вопросы по поводу того, что она нормальная, так нормальная. Да? Экспертиза была солидная, в институте Сербского в Москве, да, абсолютно меняемо, само собой, но и главное, никакие болезни, то есть психически здорово. И вот вы понимаете, где в подошве э -э -это, эта версия по поводу, да, потому что, смотрите, никакого мотива -то, да, что за меч, что ли? Ну, что зависть, скорость или что? Даже трудно этот мотив-то сформулировать. Да? Так вот, чтобы найти этого человека, который не значится ни в каких учетах, ни, ни, в, каком, ни в каком там это псих, там диспансер, нормальный человек, не несудимый, не наркоман, ни, ни, ничего. Так как выйти на такого человека, да? И получается, что надо вот перебирать, перебирать, вот эту закономерность пробивать дорогу, я сказал Тимофея. Не верьте никогда, кто говорит, что есть. Это интуиция, это вот это догадки, там, это вот... Нет, это есть премия за работу предшествующего мозга. Это есть тебе награда, это 13, я не знаю, 14 зарплата по поводу того, что ты много думал. Да, ты работал и на тебе. Это, это пусть кому-то кажется, что это случайно. Это закономерно. И потому эта тетя пришла закономерно к тебе. Не кому-то, а к тебе. Это тебе премия за то, что ты когда-то хорошо поработал. Итак, построение версии, вот это я еще по пирамиде, да? Ну дальше. То есть чисто разработка должна быть, да, иначе зачем строить, если я разработка. разработка версии. <клёх> Планирование проверки версии. Реализация класса. Ничего больше не хочу говорить и не буду. Вопросы? Вопросы? Любой вопрос? Любой? Любой? Любой? Да. Хотелось спросить, как у Вас идет преподавание спецкурсов? Ужасно идет. Ну, в том смысле семь спецкурсов у нас, да? Семь спецкурсов. И да, Я и у нас э, здесь стоит, да, у преподавателя, да, который управляет всем. Да, он угу. может любое задание дать, любой вопрос, и он сразу увидит результаты, да, как решает. Далее, здесь стоит на, э, на, на, на потолке укрепленная эта вот стука, ну, называется, да, лазерный этот проектор, да, соединен опять же с компьютером, да, и это э, еще компьютер подсоединен, микроскоп. Микроскоп мы уже купили самая дешевая вещь оказалась, да, по моему, 300 долларов или 250 долларов, который мультимедийный называется, микроскоп, да, он подсоединяется к компьютеру через USB. -моб. 300 долларов всего? Да, школьный. А Intel, между прочим, на корпорацию. И ты, например, здесь видишь донышко гильзы, да? Замечательно видишь, во-первых, на экране монитора, а во-вторых, через проектор здесь. И третьих, здесь на мониторах можно все что угодно делать. Там даже встроенный редактор есть, вот к этому компьютеру, то есть программа обеспечения, да, софт, да, где можно это все сделать, да, то есть вырезать эту штуку, да, вклеить, вставить это в текст какой-то, подписи, надписи сделать, усилить контрасты, цвета поменять еще, в общем, мы страшно довольны, что такие микроскопы есть, да, простенькие, надежные, да, замечательно. Но вот этого у нас пока, кроме микроскопа, ничего. А сколько примерно нет. это все стоит? Я думаю, что это стоит, если речь идет о цене а, проектора, да? потому что с этого надо плясать, да. Если очень хороший поток световой должен быть до uh -huh. проектора, то получается 2000 долларов надо иметь, и плюс вот этот компьютерный класс, то получается в целом где-нибудь что-нибудь 5-7 где тысяч долларов.